Набор для педикюра KMA с электрочкой для пяточек. В комплект входит инструкция, терочка, сетевой адаптер, щеточка для чистки и запасной ролик. Работает на аккумуляторе либо от сети.